Италия. Традиционно, каждый уважающий себя итальянец в Новый год надевает что-то красное. Не исключение нижнее белье. Встреча полицейского в красных носках где-нибудь в Милане предвещает удачу на весь год. Еще одной традицией в Италии является поедание изюма, засохшего прямо на гроздьях виноградной лозы. Аргентина. В середине дня центры аргентинских городов устелены ровным слоем ненужной бумаги, иногда даже целыми кипами бумаг. Согласно местной традиции, нужно выбрасывать из окон ненужные журналы, газеты и другие бумажки. К тому же, это прекрасный способ для снятия стресса. Эстония. Одной из самых жарких является встреча Нового года в Эстонии, поскольку принято проводить этот праздник в сауне. Чтобы в Новый год войти чистым и здоровым, необходимо даже бой курантов слушать в этом заведении. Впрочем, подобное мероприятие принято повторять еще и в день летнего солнцестояния. Шотландия. Находясь на улицах Шотландии в новогоднюю ночь, нужно быть очень осторожным, поскольку это единственная ночь в году, когда по украшенным новогодним улицам страны катят подожженные бочки с дегтем, символизирующие уходящий год. Испания. Накануне Нового года в полночь в Испании существует традиция «быстро съесть 12 виноградин». Причем каждая виноградинга поглощается с каждым новым ударом курантов. Панама. Здесь принято сжигать чучело политиков, спортсменов и других известных людей. Однако злажители Панамы никому не желают. Например, они могут сжечь чучело олимпийского чемпиона сборной страны по бегу или Фиделя Кастро. Дания. Есть в Дании традиция при встрече Нового года вставать на стул и прыгать с него. Считается, что этим действием жители впрыгивают в январе наступающего года, отгоняя злых духов. Кроме того, это приносит удачу. В то же время датчане следуют еще одной новогодней традиции – бросают в дверь друзей или соседей разбитую посуду. Перу Ночью девушки в Перу берут в руки ивовые протики и отправляются гулять по кварталам своего города. И ее женихом должен стать тот молодой человек, которому будет предложено взяться за ее прутик. Греция. Есть некоторые особенности у греков. Помимо подарков, они несут своим друзьям камень. Причем, чем больше, тем лучше. Нам это покажется странным, но в Греции считается, что чем тяжелее камень, тем более тяжелым будет кошелек у одариваемых в наступающем году. Япония. Встречая Новый год в Японию, учтите, что ночью зазвонят колокола. Причем 108 раз. Удары колокола обозначают 1 из 6 человеческих пороков. Но почему же 108 ударов, а не 6? А все дело в том, что японцы считают, что каждый порок человека имеет 18 оттенков. Поэтому ударов 108.